хотите получить натуральный алкогольный напиток, боитесь, что в магазине вам подсунут некачественный продукт. Читайте, как приготовить домашнюю водку из пшеницы. 1. В первую очередь нам нужно, чтобы пшеница проросла, для этого заливаем ее теплой водой и оставляем набухать, после этого набухшую пшеницу необходимо разложить тонким слоем и прикрыть марли или другой тканью. 2. Приблизительно через 9-11 дней пшеница пустит ростки, которые могут достичь 5 сантиметра. Теперь пшеница готова для приготовления браги. Высыпаем ее в подготовленную емкость. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Пшеница 5 килограмм. Сахар 1,5 килограмма. Вода 3 литра в зависимости от тары и уровня пшеницы. Количество порций 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Друзья, жду вас снова.